Добрый вечер. Всех очень рады видеть. Добрый вечер. Сегодня будет медитация, открытая медитация с самоисцелением, с балансировкой. Сразу говорю на старте, вечер добрый. Цель этого эфира — это медитация, друзья. Мы сегодня формируем мощное поле силы. И в первую очередь сила является живая энергия человека мыслящего, дышащего, чувствующего, чувственного человека. Поэтому э, зовите, зовите друзей, зовите близких, усаживайте своих родных. Я не кашпировский, нет, я не буду вас спасать с экрана, но я могу вас научить технологии, которая запустит процессы балансировки, внутри вас самих. То есть только сам человек способен наводить порядок или создавать причины для разрушений в своем внутреннем мире. Поэтому сегодня мы с вами собираемся для того, чтобы еще раз напомнить о том, как это делать. И меня очень просили напомнить также о том, что происходит. Знаете, у энергоинформатиологов есть такая шутка, сколько бы ты месяцев наперед не готовился к событию и не рассказывал о вероятностях, не говорил о прогнозах, не предупреждал о ситуациях, все равно, когда наступит время, прибегут люди и скажут, так а делать-то что? И Собственно говоря, сейчас именно это время. Сейчас именно это время, и как бадзист, как мастер баланса, трансформации сознания, как астролог, я в нескольких фразах постараюсь еще разок для нашего с вами рационального, да, для нашего для, нашей, для нашего ума дать аналоги, такие аналитические кусочки информации для того чтобы мы понимали если дождь идет на улице да то он там идет не просто так а если мы впрыгнем наблюдая дождь в какой-нибудь поезд в попытке убежать от него и приедем в другой город но этот дождь был внутри нас внутри нашего мира внутри нашей Вселенной, он нас и там догонит, если мы перелетим в другую страну, он, он и там начнется. То есть есть процессы, которые являются э, такими, знаете, цивилизационными, историческими процессами, фундаментальными процессами, и э, футурологи, информациологи, астрологи, люди-проводники — имеют способность видеть за горизонтом или видеть за поворотом значительно раньше, чем что-либо происходит, и это видение доносить понятным языком, насколько уж получается, да, максимально понятным языком, чтобы не сказать будет вот это и вот это, да, как прорицание какие-то, а дать ориентиры на ориентиры на события. То есть мы можем анализировать энергоинформационное поле, ну, знаете, как с точки зрения, например, проведу параллель со стихиями. То есть если ты смотришь на огонь, то это огонь. Он объективно огонь. Он горячий, он яркий, он светится. Если ты смотришь на воду, то это вода, и у нее есть свои качества. Она мокрая, она прозрачная, да, она, ну, в общем, вы поняли. Вода — это то, что мы, люди, нам договорились называть таковым, таковым явлением. Поэтому в двух словах. Год у нас водного тигра в контексте китайской метафизики. Я являюсь бадзистом. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Заверуха Ирина. Сегодня в пространстве мастера баланса. И я анализирую судьбы людей с 2009 года, то есть это уже много лет. И как энергоинформационный целитель работаю с группами, женщинами, людьми в индивидуальных запросах. Кроме этого, учитель кундалини йоги. И сегодня мы с вами сделаем медитацию из плоскости, да, вот таких синергий, в которых перекликается технология кундалини-йоги с энергетическими техниками нашей славяно-арийской культуры. Вот, вот такие планы. Но экскурсы в энергии. Итак, год водного тигра. Что такое вода? Вода — это наше с вами чувство, это наше с вами если перевести да, вот в «Жизненную плоскость», это наши с вами эмоции. эмоции. Год водного тигра. Вода сверху, тигр внизу. Водного тигра. Тигр деревянный. Дерево любит воду. Дереву нужна вода. Без воды дерево не растет. И этот год — это год мудрого, благородного тигра. Он не агрессивный, но он, как всякое хищное животное, умеет кусаться, защищаться, оберегать свою территорию. Мы с вами как локация, Украину имею в виду, я сейчас в Киеве нахожусь, и вся эта медитация транслируется из сердца, из души, самой души Украины, да из эпицентра замеса, не побоюсь этого слова, потому что Украина локально находится в центре Европы. Сейчас годовая парадигма так сложилась, что в центральном дворце всех пространств, то ли это кладовка, то ли это офис, то ли это ваша квартира, дом и дальше пошли, то ли это город, то ли это государство, то ли это континент. Центральный дворец поражен звездой, да, вот так назову ее, звездой катаклизмов, потрясений, пятая энергия, желтая энергия да, в контексте системы координат летящих звезд. Кому это интересно познавать, вы можете после этого эфира погуглить, по, поисследовать, да, почитать в глубину. Пятерка находится весь год в центре пространств. В этом самом центре пространств находимся мы как государство. <с> То есть в Европе мы находимся в центральной зоне. Февраль месяц является дубликатом событий года. Весь февраль месяц мы закладываем с вами фундамент целого года. Я просила, прошу и буду еще раз просить. Следите за своим состоянием сознания, формируйте свое мышление, свой эмоциональный фон таким образом, чтобы вы были в балансе, чтобы вы были ок, чтобы вы были в гармонии, независимо от того, какая погода на улице. Как я уже вначале сказала, если у нас внутри дождь, бесполезно прыгать в поезд и искать другой город, где не идет дождь. Когда внутри... Многих людей, которые собрались на одной территории, есть причины, общие причины. Ну, будем так говорить. Давайте представим, что есть некий закон бумеранга, причин и следствий. Так вот, мы с вами все здесь и сейчас собрались не случайные, а абсолютно экзистенциально объективные, которые имеют причины на то, чтобы находиться сейчас на конкретной территории и влиять на конкретные события чем влиять информационным полем эмоциональным своим полем влиять на конкретные события поэтому друзья я когда сейчас наблюдаю за тем как э, улетают на самолетах уезжать на машинах э, куда-то перемещаются люди да и мы многие склонны там негодовать как-то осуждать и критиковать за это знаете я сегодня понимала вот смотрела на это все и понимала да слава богу если тот кто паникует не справляется с э, какими-то качелями внутри себя сейчас прямо сейчас покидает территорию эпицентра накала событий, то пусть он где-то отсидится, где ему будет спокойно. А те, кто имеют внутри себя эту силу, воли, веры, знания, гармонии, баланса, чего угодно, да, на, на то, чтобы как серферы на больших волнах не захлебнуться, а подняться. И восхититься теми событиями которые нас на самом деле с вами всех ждут и давным давно ведут это я не буду сейчас все вам рассказывать да вот всех нюансов возможных метаморфоз 2022 года я об этом рассказывала в закрытых своих каналах и ученикам и клиентами посетителям разных курсов и программ но скажу вам мягко да мы с вами сейчас находимся в информационной точке турбулентных перемен катастрофы не будет но тревожными чемоданчиками являются сами люди так вот те кто тревожные чемоданчики собирал и сам им является улетают пусть улетают уезжают да пусть всем будет хорошо, но те, кто остаются, друзья, нам с вами нужно быть очень сбалансированными и очень спокойными. Сегодня я с вами проведу медитацию, которая называется Водопад, и научу вас им становиться и смывать из своего внутреннего экрана, внутреннего экрана весь ил мыслеформ, которые не дают возможности тем, позитивным состоянием, на которое мы все способны, позитивным настройкам, позитивным целям, каким-то даже ну, просто базовым задачам, да, вот э, прорастать, потому что вот она, водного тигра, вода льется потоком, и эта вода грязная, друзья. Мы прямо сейчас с вами в информационной войне. И атака, единственная сейчас происходит, атака это паническая атака. Вот и все. И это вся грязная вода информационного слоя, слава богу, она информационная, значит, мы с ней можем справиться. Не нужно ничего бояться, нужно знать, что делать. Она просто льется, да, ну вот, вот как, как муть. Вот представьте, есть аквариум, и мы его растрясли. Да, и весь ил, там рыбки плавают, да, они испражняются, мы, мы с вами как эти рыбки, он поднимается и начинается неясность. Нам нужно прекратить это делать, прекратить трясти свою банку, прекратить трясти аквариум. Потому что весь месяц февраль события могут продолжаться, проявляться ведя нас к большему, к большей частоте потока, информационного потока. У меня учителя, ученики, клиенты, друзья находятся в Германии, в Канаде, в Израиле, в Испании, в России. В России просто тысячи, тысячи. В США, в Мексике, в Исп... ну, в общем, в разных-разных странах. И с каждыми сейчас в коммуникации со всеми. И, знаете, если мы не будем удерживать фокус внимания на нейтральном нашем высшем «я», да, вот высшее «я» не, не ограничено никакими границами территории государств, какими-то языковыми барьерами, барьерами веры, философиями, правдами, политическими, курсами и так далее, всякими мнениями. Мы, мы, мы затянем. Вот если мы не будем фокусироваться на своем нейтралитете, будем ходить с флагами, будем что-то доказывать, будем искать, кто прав, кто виноват. Мы создатели этой информационной войны. Мне очень хочется, чтобы люди это поняли, что сейчас самая главная сила, это сила гражданского общества нам доказывают это соцсети мы видим как как легко да, вот запу запустить маховик какой-то темы и он подхватывается раскручивается вот сейчас с большой легкостью мы оказались с вами в той точке жизни в той точке пространства и времени в которой должны были поэтому здесь не на кого оглядываться и искать виноватых, наоборот, нужно стать в самую-самую, что ни, ни на есть, взрослую позицию внутри себя, в своей централи, вспомнить о том, что у нас есть хребет, перестать быть бесхребетными, вспомнить о том, что у нас есть позвоночник, пересчитать все эти позвонки, позвонок за позвонком и выдыхивать из себя все-все негативные да, вот, слои, те, которые мы же и подняли, и дать им возможность уйти. Они пытаются нас покинуть, это приятная новость. Нас пытаются покинуть, заархивироваться, программы э, разделения, программы вражды. Там, где гнев, там огромная любовь. Вот за гневом, за конфликтами, за такими столкновениями, да, потому что сейчас происходит просто вот пиковое столкновение потоков разных стихий, кроется большой сгусток энергии, силы, ресурса. И карта года говорит о том, что мы с вами обязаны проявить мудрость для того, чтобы проросло новое дерево, новая парадигма, новая цивилизация, и у нас все получится. Я не имею никаких сомнений на эту тему ни малейших. Просто каждый каждый увидит в этом, знаете, вот в этом хаосе то настоящее, чем является сам это раз, и увидит свое то настоящее окружение, которое ну как никогда в кризисных условиях в условиях турбулентности проявляет свое я не могу сказать истинное лицо это не истинное лицо когда проявляется бессознательное, это иллюзорное, это ширмы, это, это маски, это знаете панические такие вот инстинктивные качества нашей сути нашей личности, которые выходят наружу, когда обстоятельства создают нам условия, похожие на, на звериные условия. Просто мы не обязаны в них находиться. Мы, мы можем подниматься в свою духовную проекцию, Хотя бы человеческую, да, ну, можно далеко не ходить. Давайте так, начнем с человеческого своего Я и, и выше, и выше, и выше, и таким образом самосохранять свою энергию и не портить, как, как знаете, как в бассейне или в море мы говорим, туалет вот там, не гать в общий котел, Потому что и так мы узнаем, кто нагадил, потому что за тобой будет плавать лужица. Да? Вот приблизительно так сейчас и в инфополе происходит, поэтому особо паникующим какой совет, медитируйте утром, обед и вечером, если у рационального ума нет плана, который дает гарантии на безопасность, будет паника. Будет паника. Где мы взяли все эти состояния, друзья? Мы веками разделяли разными поступками, мыслями и действиями одних людей от других людей. Под словом мы я имею в виду ну, в целом человечество, цивилизацию. Сталкивая лбами, обсуждая кого-то где-то за глаза называя что-то хорошим, что-то плохим. Поэтому, если мы будем честными с собой, скажем, я святой, а все остальные ай-яй-яй-а-та-та, но это будет неправда, потому что каждый из нас способен вспомнить, где он несовершенен, где он прямо сегодня или вчера этот мир разделил на части да что-то назвал ок, а что-то не ок и вот вот вот эти все маленькие большие кусочки опыта они просто сошлись в одной точке здесь и сейчас и я еще раз повторюсь карта года дублируется в февральском цикле то есть февраль месяц он проявляет тенденцию всего года Давайте будем благоразумными, будем делать все для того, чтобы наше психоэмоциональное поле ну, не растянулось оно вот вот в таком виде на, на целый год. Зачем нам такой целый год? В быстрой форме, в быстрой фазе сгруппировались, справились с этим коллективным бессознательным и поехали дальше. Еще раз повторюсь, наблюдаете, как улетают с этой территории сейчас разные люди то да пусть они посидят в Египте, в шар шейхах где-то еще, в испаниях в канадах посидят до марта после 8 марта вернуться и все будет окей а мы с вами у кого посильнее нервная система справимся с задачей покайфовать на волне информационных чисток потому что те кто думает, что у него нет там личного самолета, или у него нет права, или у него нет денег, или он такой патриот очень сильный, большой, и сейчас тут рубашку парет на своей груди, поэтому он остается. На самом деле, знаете, и на вот это тоже хочется улыбнуться по-доброму, потому что каждый из нас... Каждую секунду, минуту, мгновение своего жизненного цикла находится там, где ему прямо сейчас быть нужно. И остается только в этом месте делать то, что ты можешь делать на 100% лучше всего прямо сейчас. Поэтому э, год просит нас не бояться а мудреть. вода на дереве. Да? Вот год. Водного тигра, тигра, повторюсь еще раз, благородного, умного, мудрого, красивого. И э, на всей этой волне паники построится новая элита. Вот если вы хотели понять, к чему это все идет, э, смоется, э, простите, дерьмовая элита. И выкристаллизуется новая, да, вот духовно-информационная, духовно такая, знаете, ну, действительно духовная элита проявится в вот всей этой потоковости смывания грязи и возрастет. Потому что деревянный тигр это, это нечто молодое, что что надолго вот поэтому вот эти все революционные события какие-то нагнетения информационных потоков с разных сторон они исторические они исторические и могли бы они не случиться, не могли Могли бы мы с вами не оказаться в центре Европы? Ну, не могли. Если бы могли, бы, то оказались. Если бы я, Заверуха Ирина, должна была в это время, в этот день сидеть ни в Украине, ни в Киеве, я бы там и сидела. Но нет, не могла. Значит, здесь и сейчас происходит все самое лучшее для меня, для тебя, для всех нас. И вот за это все самое лучшее, что мы можем сделать, это взяться. Да? И месяц мудрого тигра сейчас февраль соответственно до 8 марта нам очень важно заниматься развитием своего мастерства мастерства какое важное дело мы сейчас все можем для себя сделать узнать зачем мы живем и куда мы живем вот знаете вот расшибитесь но пойдите в запрос какое мое предназначение куда я живу какие мои цели увидите хоть одну настоящую которая вас включает, вдохновляет и вот туда вот в нее двигайтесь своим вдохновением да, своим мышлением я знаю точно что когда приходят очень сильные слои негативных мыслей и паники туда двигаться достаточно сложно то есть ты выглядишь как такой гребущий на одном месте против течения лодочник. Вот именно с этой целью я вас прям настоятельно призываю, медитируйте каждый день. Медитация, которая у нас с вами сегодня пройдет, она всего лишь 11 минут, ее можно делать любому человеку перед сном и спокойненько ложиться в свое свою тихую гавань да они а в вот в этом всем состоянии накопившего такого знаете как мочалка которая полежала в луже да вот наш наш мозг сейчас перегружен этим фоном ну, нерационально в таком виде ложиться спать делайте содовые ванны делайте солевые ванны, гуляйте на улице, выдыхайте, представляете, как вы каждым вдохом, с каждым выдохом и шагом сбрасываете негатив в землю. Земля выдержит, не переживайте, она уже миллионы лет нас здесь всех терпит, и, и такое было уже не раз, поэтому... поэтому заняться своим делом жизни. Если вы продавец, запланируйте в этом месяце, в следующем месяце, в ближайших нескольких месяцах продать больше, чем обычно. Вы думаете, что людям не до этого, а вы сосредоточитесь на задаче, и, и, и вся ваша жизненная энергия будет рационально направлена. Если вы шьете что-то, придумайте новые модели своих, Своих одежек учите детей направьте их на какой-то интересный вид познания чего-то ну, в общем-то в контексте ваших профессий то есть чтобы мы сейчас с вами не считали своим мастерством жизни этим важно заняться в удвоенном количестве ну такого энтузиазма потому что энтузиазм как раз есть та эмоция, да, то, то состояние, такое, да, вот то чувство, которое э, растворяет, растворяет в контексте деревянной стихии, у нас месяц деревянный сейчас, февраль, э, напряжение, э, пытающийся найти точку выхода через гнев. Энтузиазм — это страсть. Детей делайте сексом, займитесь в конце концов. ну Действительно, пойдите, примеряйтесь с теми, с кем давно в ссоре. Направьте свои энергетические каналы на построение чего-то, на создание. И это расслабит, расслабит, качественно расслабит энергоинформационное поле. То есть другими словами, что происходит? Аквариум потрясли. Вода мутная, но если рыбки по своим делам поплывут, они будут суетиться и сталкиваться лбами друг с другом в этой муте, вода осядет быстро. И ил уйдет на дно, и мы с вами снова увидим ясность: начнем наслаждаться весной и, и так далее. А так получается, знаете, как искусственное подтягивание с разных сторон каких-то вот таких рычагов влияния. Потому что с одного лагеря одна коммуникация идет с другого — другая, с третьего — там свои мультики. Но на самом деле процессы, которые вызвали все эти состояния, они выше человеческого ума. Они находятся в плоскости макрокосмических измерений. Поэтому когда хочется кому-то... Знаете, как верить в какие-то большие подставы, там, замыслы кукловодов, что кто-то где-то сидел, там что-то высчитывал, планировал. Друзья, это, это просто ну, большая тоже глупость наша с вами. Все это создали мы, создавали мы это веками. Что это? Что это? информационную детскость свою ментальную незрелость свои эти все боюсь боюсь поэтому оно рано или поздно должно было проявиться и конечно люди которые привыкли осознанно относиться ко всему что происходит они умеют радоваться даже негативным событиям но здесь то и негативных событий еще не было но мы из ничего способны своей вот этой панической атакой создать что угодно. Поэтому, друзья, давайте медитировать. Я думаю, что я уже достаточно много сказала и прояснила, что происходит. Друзья, займитесь делом, займитесь делом своей жизни красите людей красьте делаете блюдо делайте блюдо пишите музыку пишите музыку что вы делаете в жизни тем и занимайтесь. но я вас умоляю психоэмоциональное состояние формирует сейчас пространственные пространственные структуры и очень тяжело всем в таком состоянии э, строить да? Поэтому нам с вами нужно отпустить тех, кто не выдерживает и улетает. Да, вот Еще раз повторюсь, с улыбкой относитесь к тому, что кто-то что-то не выдерживает с мудростью, с пониманием. Вы выдерживаете? Замечательно. Вот мы и поддержим, вот мы и поддержим это все поле, пространство. Пожалуйста, так как говорится, короны поправили на, на голове без гордыни, без осуждений, без надменности. Есть сила копать? Лопаты в руки копаем. Может быть, когда-то у нас с вами не будет способности выдерживать что-то, а нас кто-то поддержит, поэтому давайте делать то, что мы можем делать, самым лучшим способом прямо сейчас. Вот я тоже делаю то, что я могу сделать. И у меня есть бесплатный чат открытый. Да, вот там около 200 людей. Уже три или четыре недели раскрывает свое сердце. Называется он «Строим новую жизнь». Я вас приглашаю всех, добавляйтесь. Там тоже есть практики, там есть и медитация чудесная, есть и комплексы йоговские. И ну, просто открытое полностью поле «Заходи, садись, разбувайся» называется. Ну То есть люди с разных стран формирует себе свое счастье здесь и сейчас какое счастье что такое счастье все части да я вот со своей части которые расплываются от хаоса как амебу соберу соберу соберу в кучку да и вот уже и хорошо стало вот вот таким вот важно заниматься сейчас и знаете вот сегодня вела консультацию клиентки и вот она мне говорит ир ты знаешь два месяца не занималась йогой что-то как-то качество энергии ухудшилось а, а, а дело-то в том друзья дорогие что как раз все что мы раньше про пробовали по чуть-чуть или как-то там увлекались вот эти все события они нам о чем говорят образ жизни поменяйте друзья Пора по-другому. Пора по-другому. Что-то не раз в год и для детокса, а может пора регулярно, как в душ, так и ментальное тело свое тоже приводить в порядок, нервную систему на место, хорошим способом ставить, а не только побегом от стресса, да, снимая какими-то своими привычками эти все спазмы нам действительно надо поменяться это правда и продолжить жить значительно качественно по-другому я вас благодарю за реакции и давайте займемся делом садитесь удобно мы с вами помедитируем сейчас ну, в общем-то, эфир этот останется у всех в доступе. Посмотрите, на какой минуте мы именно медитировали. Возвращайтесь столько, сколько вам будет нужно. Еще раз повторюсь, когда в групповое поле приходит много людей, сила потока увеличивается. Поэтому это как консерва. Она отныне, вот, вот эта наша с вами энергия, она будет вот такой вот да вот законсервированной в своей ширине и мощи я вижу насколько вы активны сколько много ваших внутренних да вот согласий вы вы сейчас выразили и резонанса спасибо садитесь так чтобы вы были или в позиции ну, в, в общем-то йоговской позиции да, если вы сидите на кровати на полу или на стульчике я сейчас сижу просто в кресле поэтому э, обычная посадка э, главное чтобы у вас ноги стояли угу. чтобы ноги стояли на полу и мы пойдем с вами в медитацию медитация будет еще раз повторюсь, из технологии кундалини йоги, йоги-сознания. Сейчас я вам покажу, как мы выстроим свою позицию. И я немножко вас буду сопровождать голосом, как целитель, как информациолог. Поэтому здесь я попрошу вашего доверия и такой, знаете, внутренней, внутренней сдачи, чтобы вы действительно почувствовали глубокий целительный эффект от этого опыта. Закрывайте глаза. Нет, еще не закрывайте. Пожалуйста, посмотрите на меня, как мы сложим с вами ладошки. Левая рука вот таким образом, правая рука ложится в левую руку и получается вот такая приблизительно лодочка. И, да, я сейчас покажу, вот на уровне грудного центра вашего, вашего сердца, вот моё здесь, руки расслаблены, то есть они просто как будто бы упали, и пальцы вот таким образом сложены. Йога — это такая наука, в которой очень важна архитектура тела. Углы важны, всякие позиции важны, поэтому я вот так... Скрупулезно вам сейчас показываю, отстраиваю. Чтобы была максимальная эффективность. Вот и все. Вся позиция. Руки как лодочка перед нашим сердечным центром. Все остальное немножко следуем за голосом. И погружаемся в себя. Закрывайте глаза. Руки перед сердечным центром. Я буду делать все вместе с вами. Делаем глубокий вдох. Спина ровная. Вдох вниз живота. Поднимаем воздух вверх. Максимально, насколько возможно. И делаем выдох. Еще раз вдох. Вниз живота, носом. Почувствуйте свой позвоночник, свой хребет. Вы чувствуете, что он у вас есть, и выдох. Еще один вдох внизу, так глубокий вдох и выдох. И прямо сейчас представьте, как над вашей головой проливается бурный поток воды. И последующий каждый вдох и каждый выдох смывается этим потоком воды. Стекая вниз и смывая все негативные мысли, все чувства, все тревоги. Отключаем звук Ха на выдохе. И превращаемся сами в водопад. Сейчас каждый из нас с вами становится водопадом. Поток воды идет сверху. Через нас мы водопад. И с звуком Ха. Мы просто выдыхаем все свои мысли в нашу лодочку, которая сложена из рук. Я водопад. Вдох. И поток уносит, смывает. Нам не нужно думать о том, что он уносит. Водопад смывает все на своем пути. оставляя место только для истинного, для чистого, для ясного. Глубокий вдох. Вдох носом, выдох через рот. В лодочку из рук отпускайте все свои мысли формы, как кораблики по воде, все свои тревоги, все свои состояния. О чем вы боялись? Все выдыхаете? Все напряжение пускаем я водопад Выдыхаем со звуком Ха, мягкая Ха, глубокий вдох. Отпускайте весь контроль с плечей. Станьте чистым водопадом сами для себя, для своей семьи, для своего рода, для своего народа, для всей природы. Не нужно бояться воды, не нужно бояться времени, не нужно бояться информации. Нужно ее направить. Глубокий вдох. Мы с вами сейчас сидим в разных уголках городов, стран, всей планеты. И смываем все напряжение, весь негатив. Все страхи, все тревоги. Все эти реки стекаются в один океан силы, силы питательной, силы жизни. И эта сила даст энергию новым росткам. Просто представляете, как всякая вода, даже мутная, даже с бурным потоком, как после большого дождя, она тоже где-то нужна. Она нужна деревьям, кустам, траве, весне. Не сдерживайте свое напряжение, просто отпускайте. Продолжение Если у вас кружится голова, делайте медленными вдохи и выдохи, более медленными, но не останавливайтесь. Дышите на выдохе ха. Очищается сознание, очищается кровь. Вас может трусить, может быть холодно, может появиться тремор. Все, выдыхайте, выдыхайте. Пространство страхов, оно холодное пространство. Наполняйте себя теплыми волнами. Расслабление. Я водопад. Признаем силу этого потока. Даем силе право быть сильной. Ничего не бойтесь. Вы теперь приложите свои руки к лицу, укройте ладошками свое лицо. И вы окажетесь во тьме. Глаза закрыты. Вы ничего не видите. И сейчас на этом экране Прорисуйте то свое светлое, маленькое будущее, которому вы прямо сейчас готовы сделать один шаг навстречу. Просто увидьте, куда вы живете сейчас, и направьте свое сознание в эту сторону. Если у вас есть детки, посмотрите на них, как они растут. Если вы строите дом, увидите счастливый момент заселения. Если вы строите дело жизни, увидите его процветание. На этом темном экране ничего создайте свое маленькое нечто, зажигайте в своем нечто диск солнца. И очень медленно раскрывайте свои ладошки, не открывая глаз, впуская свет в свое пространство. И представляете, как вы делаете один шаг навстречу этому будущему. Делайте глубокий вдох. И с выдохом опускайте глаза, опускайте руки. Глаза смотрят на кончик носа. И очень медленно открывайте свои веки. Ощущайте себя здесь и сейчас, в своем рассвете, в своей чистой, и ясной реальности. Мы закончили. Делайте эту медитацию столько, сколько вам нужно для того, чтобы укрепить свое внимание. в этом светлом своем якоре, в этом светлом своем шаге, в этой реальной своей цели. И все будет замечательно. Ничего не бойтесь. Не отдавайте свою энергию никакой мутной воде. Будьте водопадом. И пускай у вас все будет самым-самым-самым-самым лучшим образом проявлено. Потому что, друзья, сейчас с нами, с вами, всеми случается просто волшебство проявления. Мы действительно встречаемся с темными частями. Мы действительно накопили много тревог. Мы действительно о чем то не задумывались. Мы действительно чего-то не умели. Мы действительно где-то с кем-то были в ссорах и есть. И нам очень важно все это смыть, трансформировать, вычистить и увидеть четко и ясно, куда мы живем. В панические э, потоки направляются с легкостью люди, у которых нет целей, понимаете? У которых которых легко увлечь иллюзией. В панические потоки вовлекаются люди, которые не имеют вот этого солнышка, на которое хочется жить. Научитесь видеть видеть хотя бы ближайшие осязаемые цели. Узнавайте больше, да, идите за миссией. Делайте то, что вдохновляет, становитесь мастерами в своем мастерстве, и все это а, покинет нас с вами точно так же, как и дождь начинается, а потом выходит радуга, и мы видим, Божечки, как все чисто стало, какая классная листва яркая, а до этого она была в пыли. Да? Мы сейчас с вами под дождем. Но превратится ли он в селевой бурный, беспорядочный, э, такой цун, цу, цун, цунами поток, который все сносит и никого не щадит, зависит только от нас. Больше нет кого. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. Медитируйте, делайте то, что вас наполняет. Любите танцевать, танцуйте даже под этим дождем. До встречи в марте. Ну, я думаю, что сделаю эфир на уровне вот подобного опыта еще не раз до того периода, поэтому, если будете видеть объявление, приходите. До встречи, хорошего всем вечера, пока-пока.